Привет, аудитория! В эту субботу у нас пройдет номерной турнир UFC 281, и на очереди у нас бой с нового карда в легкой весовой категории между Дэном Хукером и Клаудио Пуэллисом. Дэн Хукер 32-летний боец из Новой Зеландии, в профессионалах провел он 33 боя, в 21 из которых одержал победы. Это боец ударного стиля ведения боя. Имеет он некие умения в бразильском джиу-джитсу, но предпочитает основную часть поединки проводить уже в стойке, где обладает достаточно хорошими навыками. Не могу сказать, что у него есть тяжелый панч, но это наша точность. Ударов приносит свои плоды в боях Дёня. А, также Хукер может похвастаться довольно неплохим кардио. Является Дёня топовым бойцом своей весовой, но на данный момент идет на серии с четырех поражений в пяти боях. Три поражения нанесли ему топовые бойцы легкого дивизиона и одно потерпел в полулёгком от Арунда Альна, куда Хукер решил спуститься и попытать удачу, за что и поплатился в принципе. Хукер пришел в легкий вес в семнадцатом году из полулёгкого, потому что ему было тяжело гонять вес и в боях выглядел он плоховато, так скажем. Зачем было спускаться через пять лет в полулёгкий непонятно, организм, как вы знаете, не становится моложе. Его соперник Клаудио Пуалис, 26-летний боец из Канады, провел в профессионалах он 15 боев, 13 из которых одержал победы. Это ярко выраженный джитер, который в своих боях ищет возможность проведения противнику совместно что у него неплохо получается с нетоповой позиции. Но это все не поможет ему добиться чего-то значимого без прогрессирующей стойки, в которой пока прогресса это особо нет. На данный момент идет на из с пяти побед подряд, что с одной стороны впечатляюще, но это все были невоскорурные позиции, в отличие от нынешнего оппонента. В антропометрии по всем фронтам выигрывает Хукер. Рост у него больше на 5 см, размах рук больше на 8 см, а ног на 6 см. Что в этом бою, я считаю, будет иметь э, значительный вес в сторону Дэна. Как я уже говорил, у Пэлиса не было еще позиции уровня Дэна. Да, Хукер идет данном, на данном этапе карьеры на черной полосе, но все поражения были против топовой позиции, с которой Пэлису на данный момент просто делать нечего с его навыками. Стоки Хукера должен просто разносить, Клаудио. Да, если Пэлис переведет Дэна, то Хукеру на конвазе будет несладко, но вопрос, сможет ли Пэлис переводить и удерживать. На хукера У Хукера достаточно неплохая защита от тейкдаунов Я думаю, что Хукер должен побеждать В этом бою, если он еще и Не растерял свои Амбиции Поэтому поставить на его победу За 1.7 неплохой вариант Еще можно присмотреться на победу Хукера вот в центре 4 Что я скорее всего заиграю В принципе Можно как вариант попробовать досрочное окончание боя Потому что есть какой-то шанс Что Пуэлис сможет засубмитить Дионю Но то что Клауди Вытянет бой решением Я в принципе Не, не буду ставить точно И в это особо не верю вот. а вы Подписывайтесь на телеграм канал В субботу Я выложу по, пост э, с коэффициентами на остальные, ну, не на все бои, но которые мне интересны и на которых я не сделал видео. Также подписывайтесь на YouTube-канал. Здесь я стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, давайте, до следующего видео. Пока!